Прямо сейчас будет самый сумасшедший раунд на D17, потому что, во-первых, мы играем на медиках, во-вторых, это комната 8 на 8, ну и в-третьих, что, наверное, самое страшное, мы выйдем стенка на стенку. И так как я сам это предложил, да, это раз раз подписчиками на Браво, я сразу же побежал вперед первым. И раза четыре мы так пробовали, в итоге 2 у меня получилось, просто шикарно, вот это первый, а вот это второй. Выходило здесь уже синего контейнера, потому что, сами понимать понимаете, так проще. И порой этот дробовик меня так удивляет. Но это только самое начало, смотрите дальше. Это карта мосты 2-0, прямо сейчас опробую для себя какую-то новую тактику. Это рейтинговый матч, между прочим, прокидываю дым на воду. Жду пару секунд, и тут же в это место бросаю хаешку, делаю подкат, и ловлю пацана, который не будет стоять в том дымо. Он обязательно выйдет на мою пулю чаще всего, и причем экран у него так затрясет. Далее проходил на двойку, и что ты пытался сделать? Да, с берет, и дела шли еще лучше. Но это еще не самое интересное, потому что сделать эйс с пулеметом тп 27 на карте d 17 8 на 8, это как должно фартануть? Этот раунд решил начать просто с выбивания балкона. При этом знаю, что с уроном 90 это стопроцентный ваншот в голову. В то время нашу тему начали сливать. Вот уже второй пошел. Таким образом сейчас убьют абсолютно всех, потому что я останусь один против шестерых. Но сейчас я думал, как выбить второго с балкона, потому что по одному-то они вряд ли подсаживались. А вот и он. Вот я уверен, в каждом таком эйсе должен быть момент, когда тебе реально фартанет. И здесь это... Вот этот штурмовик, я не понимаю, как он меня не убил. Но в то же время у меня стрельба залетала еще и как. Остались двое, как раз перезарядился. Я был точно уверен, что один из них был на двойке. А насчет второго я ничего совершенно не знал. И просто предположив, что он находится на единице, побежал через квадрат. И, кстати, нашел его очень быстро. Вот такой есть. Что бы вы придумали в данной ситуации, у противника осталась одна калика, которая стоит на респе и тупо ждет, хотя ей надо бомбу минировать, ну, но... чтобы уж это все быстро закончилось, раунд-то все-таки решающий как-никак. Просто взорвись. Кстати, еще вчера в честь просто невероятной победы команды Реплс на лан финале и, черт возьми, 50 тысячам лайков по той самой трансляции, всего лишь на пару дней нам устроили новый новые и это увеличенные награды абсолютно для всех. То есть любой новичок может просто прийти в игру и прокачаться гораздо быстрее в эти пару дней. Но что хотелось бы отметить, регистрация по такой же ссылочке в описании, как у меня дает, серию оружия на старте и VIP-ускоритель, с помощью которого вы прокачаетесь еще быстрее. И прямо сейчас 5 доступов киви быстрый старт я разыграю для участия, Нужно просто подписаться на мой канал Подписаться на мою группу ВКонтакте И оставить комментарий под этим видео Итоги уже в конце следующего ролика Наверное тогда Киви и стартанет Но победитель прошлого конкурса уже с левой стороны Пиши в личку на ютубе, чтобы забрать приз Пока-пока